Польша сменит президента, шокирующие результаты выборов 2020 в Польше, а также работа в Польше никому не интересна больше. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк и сегодня у нас две очень острые и горящие темы, о которых, собственно говоря, я вам и расскажу сегодня. В общем, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, значит это видео определенно для вас. Обязательно досмотрите его до конца, чтобы ничего не пропустить. Поделитесь ссылками на это видео с друзьями. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео после его просмотра. Со всеми актуальными вакансиями, которые я предоставляю в Польше, вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому видео. А Там же и мои мобильные номера. Устраивайтесь поудобнее и Поехали! Завершился второй тур президентских выборов в Польше. А завершился он 12 июля 2020 года, именно тогда, когда снимается это видео. Возможно, если вы смотрите это видео 13 июля или 14, вернее, наверняка, если вы смотрите его 14, то уже точно известно, кто стал президентом Польши. Но пока что еще ничего не известно, и очень велика вероятность того, что... Анджей Дуда больше не будет президентом Польши, а президентом станет Рафал Трошковский, Трошаковский или Тш Тшашковский. В общем, поляки или кто знает, как правильно произносить. Пишите в комментариях, поправьте меня. Суть в том, что Анджей Дуда набрал 54% голосов, а Рафал... Буду говорить просто Рафал, извините, но мне тяжело выговаривать фамилию этого кандидата. В общем, 49,6% голосов. Явка рекордная сейчас в Польше с 1999 года, а конкретно тогда в последний раз была такая большая явка на президентских выборах, извиняюсь, в 95-м было 68,23% кандидатов явка составляла на выборах, а сейчас вон явка 68,9%, в общем почти такая же, как в 95 году, с тех пор больше такой явки не было, ну и... Основные кандидаты, то есть действующий президент и мэр Варшавы, этот Рафал Тршасковский, Тш он именно мэр Варшавы, они набрали практически одинаково голосов. О чем это все говорит? Это говорит все о том, что польский народ чем-то недоволен. И это факт. Ну, если вот взять все эти факторы во внимание, такую рекордную явку, то что кандидаты практически одинаково набрали. То есть мнения поляков разделились двое по поводу того... Эм... Кому доверить власть в стране на ближайшие 5 лет? Ну и, друзья, меня это, сейчас честно, шокировало. Почему? Потому что я сам уже 3 года живу в Польше и работаю здесь. У меня здесь свое агентство по трудоустройству. Польша дала мне очень многое. Польша дала мне возможности. Такие возможности, о которых я в Беларуси мог бы только мечтать. Потому что я сам из Беларуси. Вернее, я сам, конечно же, пришел, взял и возможности. Но Польша дала возможность, именно возможность мне развиться здесь. В той же Беларуси такой возможности не было и в помине, и в любой другой стране даже мира. Такой возможности, как в Польше, для меня бы не было, потому что здесь было гораздо проще интегрироваться. Конечно, у меня большой плюс, что у меня польские корни, карта поляка. Благодаря этому я здесь смог обустроиться и устроиться хорошо, скажем так. И продолжают здесь развиваться. Но очень много и других плюсов есть в Польше, которые не имеют другие страны Евросоюза. Например, то, что здесь очень мало мигрантов. Например, то, что здесь президент выступает против людей нетрадиционной ориентации их сообществ и агитации этого в обществе. Вот. И вот эти все факторы, на мой взгляд, говорят о том, что Анджей Дуда очень хороший президент, потому что он держался политики Умеренный, он знал с кем дружить и знал, у кого не идти на поводу, конкретно со штатами он в прекрасных отношениях. Шансы на победу у соперников примерно равны, отмечают эксперты. При этом предлагают они совершенно разное будущее для Польши. Консерваторы, защитник традиционных ценностей Дуда позиционирует себя как гарант разработанных его правительством программ соцподдержки. Он известен антимигрантской риторикой и желанием сближения Варшавы с Вашингтоном. А штат это единственная супердержава официально в мире, ведущая страна, ведущая империя в мире пока что. И, собственно, Дуда знал, с кем дружить. В то же время он не шел на поводу Евросоюза, когда ему сказали пускать сюда мигрантов с Африки, с Востока разных этих негров, которые заполонили Германию, Италию, Испанию и так далее. Он даже шел на то, чтобы поссориться с Евросоюзом, тем не менее он стоял на своем. Ну и, конечно же, различные сообщества с недораздиционной ориентацией он тоже не поддерживает, и я в этом его поддерживаю. Что не скажешь об втором кандидате. Часковский обещает избирателям открытую Польшу, выступает за легализацию однополых гражданских партнерств и улучшение отношений с ЕС. Официальные итоги голосования станут известны в течение 48 часов после закрытия избирательных участков. Он, в свою очередь как поддерживает различных, ну, нетрадиционных, скажем так. Также он за большую интеграцию с Евросоюзом. То есть он хочет, чтобы Польша стала одной из ведущих стран Евросоюза. Это очень хорошо, это вполне понятно. Но очевидно, что за это придется заплатить очень высокую цену. Очевидно, что придется пойти на определенные уступки Евросоюзу, такие как то, что начать пускать к себе беженцев с Востока, с той же Африки которые заполнят Польшу так же, как заполнили Италию. Там сейчас страшно выйти на улицу все время суток, потому что тебя могут ограбить. Это он может ждать Польшу, если придет этот человек к власти, на мой взгляд. Не говорю, что это 100% будет так, но очень вероятно. Плюс... На каждом углу мужики, которые будут ходить за руки, мужики, которые будут усыновлять детей на воспитание, мужик и мужик, или баба и баба, извините за выражение, девушка и девушка, семья. Официальные браки однополые могут войти в силу. И все это мракобесие, которое может привести нашу цивилизацию ни к чему иному, как к гибели. Всего этого в Польше пока что нету. Во многом благодаря Анжелию Дузе. Но сейчас это может появиться. И меня это пугает и шокирует, друзья. Ведь, опять же, если сравнить Польшу с Белоруссией, с Украиной, то здесь просто отлично. Я всегда за то, чтобы сравнивать с более лучшими странами, там, где лучше. С Германией, к примеру, с Англией, со Штатами. И нужно равняться на тех, где лучше, и стремиться к этому, да. Но как бы это стремление не привело к чему-то более худшему, чем есть сейчас. Задумайтесь над этим, поляки. И... Если вы из Украины, либо с Беларуси, с России, смотрите меня, пишите свое мнение в комментариях. Это просто мое мнение, никому его не навязываю. Ну и, друзья, по данным аналитических различных серфисов и компаний, сейчас на 60% меньше люди заинтересованы в работе в Польше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. То есть по сравнению с июлем-июнем и 2019 года, сейчас на 60% меньше людей интересуются работой в Польше. Особенно если говорить об украинцах. Ну и меня это, если честно, удивляет. Конечно же, это в первую очередь из-за карантина. И началось падение спроса на работу в Польше после введения карантина. Но создается вопрос, а что в Украине сейчас много работы и хорошей? Что люди перестали обращать внимание на Польшу, интересоваться работать здесь, вот это удивительно. Аж на 60% впал спрос, хотя я думал, что он наоборот вырастет, из-за того, что в Украине это тоже большие проблемы с работой. Сейчас буду об украинцах именно говорить, потому что эта статистика сейчас по Украине именно появилась. Ссылочки на статью по поводу выборов в Польше и на эту статью будут в описании к видео, конечно. Проходите, ознакомьтесь. Опять же, кто в Украине, напишите. Возможно, там с работой все класс сейчас стало. Почему людей больше не интересует работа в Польше? Не всех, конечно, но большинство перестало интересоваться, пока карантин. Понятно, многие боятся ехать, потому что нужно будет сидеть на карантине. Не всегда... Понятно и открыто, достоверно, где вы будете находиться и с кем на этом карантине, на каких условиях. Но ну, так для этого же есть достойное агентство, достойные работодатели. Есть достаточно много блогеров, которые рассказывают об этом. Не верите мне? Можете обратиться к другим. Мы предоставляем достойные условия для прохождения карантина и все открыто, прозрачно снимаем видео по этому поводу. Кстати, ссылка на одно из таких видео будет тоже в описании к этому видео. Проходите, знакомьтесь. Там показаны как условия, которые мы вообще предоставляем нашим рабочим, как труда, так и проживания, так и условия по карантину, которые мы предоставляем. Но спрос очень не упал. И я вижу это по обращениям людей. Ну и это, если честно, меня тоже не то, что удивило, а даже шокирует. Спрос продолжает падать, выходит, мечта Зеленского оставить зарабещан в Украине практически ну сбывается, сбывается, друзья, как бы это абсурдно не звучало. В общем, друзья, в связи с этим всем я также решил начать, опять же, параллельно с одним моим YouTube-каналом, который вы смотрите сейчас, «Работает жизнь за границей», развивать еще один YouTube-канал. YouTube-канал, который будет вообще на другую тему, не связанную с жизнью и работой за границей. Этот YouTube-канал будет на тему всего загадочного и неизвестного, что происходит на нашей планете. Жуть нагонять я умею, вы знаете, <смех> если смотрите меня давно, но я никогда ничего не преувеличу, на мой взгляд, я говорю только свое личное мнение, но тот канал будет э, о различных вещах сверхъестественных, паранормальных, также загадочных, неразгаданных, э, удивительных каких-то вещах, которые происходят на нашей планете. Я знаю, что большинство тех, кто меня смотрит, это возрастная категория, то есть люди свыше 40 лет, возможно, для большинства из вас это покажется каким-то детским садом и... Э, Бредом может быть. Но кому интересна такая тематика, необычная абсолютно для аудитории, которая на этом канале, тогда милости прошу, проходите по ссылочке на мой второй канал. Называется он «Жуткая планета». Ссылка будет тоже в описании к этому видео в первом закрепленном комментарии также она будет. Подписывайтесь. И наслаждайтесь, многие видео, которые там будут, они будут не для слабонервных, большинство изрядно пощекочут вам нервы, может кого-то развлекут, как бы там ни было, точно не останетесь равнодушными, проходите, делитесь ссылками на канал с друзьями, подписывайтесь, ставьте лайки и так далее, и тому подобное, буду очень рад вас видеть также там в, в числе моих подписчиков. Ну и, конечно же, этот канал я буду дальше вести, но он будет уже более бизнес-каналом. Много вещей, которые вам хочу сказать по другим темам, которые интересны более широкой аудитории гораздо, чем собрано на, на этом канале, но не интересны этой аудитории в большинстве случаев. Опять же, по этим темам тоже буду говориться на моем другом канале. Жуткая планета, которая называется. В общем, друзья, также напомню, ссылочки... На мои ресурсы, где будут представлены актуальные вакансии в Польше, с подробными их описаниями будут опять же в описании к этому видео, там будет ссылка на мой телеграм-канал, проходите, подписывайтесь на него, все, кто там подписан, будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус в автоматическом режиме. Также проходите, подписывайтесь на мои другие интернет-ресурсы. Ссылочки там же, там же мой номер мобильный, моего помощника-рекрутера. По поводу работы в Польше пишите по этим номерам в любое время, и мы обязательно ответим вам в будние дни. В рабочее время проходите по вкладочке спонсорства, она под этим видео. Ознакомьтесь с видеороликом, который там. И ознакомившись с ним, вы узнаете, как присоединиться к моему закрытому телеграм-сообществу под названием Work and Life Top Secret. Все, кто там состоит, получают эксклюзивную информацию, в первую очередь. Эта информация появляется там и нигде больше. Она может появиться уже потом в открытых источниках, но в первую очередь она будет обязательно там. Также я там абсолютно бесплатно в этом сообществе смогу консультировать вас в чате, так что присоединяйтесь, я уверен, вы не пожалеете. Еще раз напомню, подпишитесь на этот канал, жмите на колокольчик, делитесь ссылками на это видео с друзьями, пишите свои комментарии под этим видео по поводу того, что вы думаете по поводу всего, что я сказал здесь. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей. И надеюсь до скорых встреч за границей, друзья. Пока!